Хотите приобрести жилье за 5000 рублей? Тогда посмотрите это видео до конца! Жилпро в фонде взаимопомощи World Money Жилищная программа состоит из двух площадок Жилпро Мини и Жилпро Макси В Жилпро Мини 5 блоков Первый блок – вход 5000 рублей Когда встает к вам первый партнер, у вас идет реинвест от себя самого Со второго места у вас 2500 рублей идут на вывод и 2500 в заморозку Третьего человека у вас 1500 рублей идут на вывод и 2500 в заморозку. По 500 рублей реферальных начислений распределяются на два уровня вверх по спонсорской привязке. С четвертого партнера 5000 идут в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер два. Блок номер два. Вход 10 тысяч рублей. С первого партнера 10 тысяч рублей идут в заморозку. Со второго партнера 10 тысяч рублей в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер три. Блок номер три. Вход 20 тысяч рублей. С первого партнера у вас 20 тысяч рублей идут на реинвест от себя самого. Со второго партнера 10 тысяч идут на вывод. И 10 тысяч в заморозку. С третьего партнера 7500 идут на вывод, 10 тысяч рублей в заморозку и по 1250 идут спонсором на два уровня вверх по спонсорской привязке. С четвертого партнера 20 тысяч рублей идут в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер 4. Блок номер 4. Вход 40 тысяч рублей. С первого партнера 40 тысяч рублей идут в заморозку. Со второго партнера 40 тысяч рублей в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер 5. Блок номер 5. Вход 80 тысяч рублей. С первого партнера 80 тысяч идут на вывод, со второго партнера у вас 30 тысяч идут на вывод и автоматически производится покупка «Жилпромакси». С третьего партнера 80 тысяч идут на вывод и с четвертого партнера 80 тысяч идут на вывод. Давайте же рассмотрим «Жилпро Макси», где сумма намного-намного больше. Итак, «Жилпро Макси». Первый блок. Вход 50 тысяч рублей. Когда встает к вам первый партнер, у вас идет реинвест от себя самого. Со второго места у вас 25 тысяч рублей идут на вывод и 25 тысяч в заморозку. С третьего человека у вас 15 тысяч рублей идут на вывод и 25 тысяч в заморозку. По 5 000 рублей реферальных начислений распределяются на два уровня вверх по спонсорской привязке. С четвертого партнера 50 тысяч идут в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер два. Блок номер два. Вход 100 тысяч рублей. С первого партнера 100 тысяч рублей идут в заморозку. Со второго партнера 100 тысяч рублей в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер 3. Блок номер 3. Вход 200 тысяч рублей. С первого партнера у вас 200 тысяч рублей идут на реинвест от себя самого. Со второго партнера 100 тысяч идут на вывод и 100 тысяч в заморозку. С третьего партнера 75 тысяч идут на вывод, 100 тысяч рублей в заморозку и по 12 тысяч 500 идут спонсором на два уровня вверх по спонсорской привязке. Четвертого партнера 200 тысяч рублей идут в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер 4. Блок номер 4. Вход 400 тысяч рублей. С первого партнера 400 тысяч рублей идут в заморозку. Со второго партнера 400 тысяч рублей в заморозку. Все это накапливается и осуществляется переход в блок номер 5. Блок номер 5. Вход 800 тысяч рублей. С первого партнера 800 тысяч идут на вывод. Со второго партнера у вас 800 тысяч идут на вывод. С третьего партнера 800 тысяч идут на вывод. И с четвертого партнера 800 тысяч идут на вывод. Итого ваш доход в «Жилпро Мини» и Жил.Промакси составит более 3 миллионов 706 тысяч 500 рублей. Это самый минимум, который вы можете заработать в жилищной программе. Итого подведем итог. Реинвесторы сокращают количество людей практически в каждом столе. Также выплаты есть в каждом столе. Если мы посмотрим по начислениям, начисления просто шикарнейшие. Считайте, считайте, считайте, стройте стратегии и постройте свое жилье с помощью жилищной программы в фонде взаимопомощи World Money.